ЗАО «Совхоз имени Ленина» уже второй год продолжает сотрудничество с оператором фитнеса «Люби фитнес». Эта компания на рынке с 2003 года входит в топ-5 ведущих фитнес-операторов России, имеет 23 собственных проекта и продолжает активно развиваться. Жители совхоза «Люби фитнес» еще хорошо известны своими социальными программами и организацией спортивно-оздоровительных праздников новогодние праздники «Люби фитнес» организовала сразу несколько таких мероприятий. 4 января наступившего 2022 года при поддержке частного учреждения «Культурный центр» совхоза имени Ленина на катке совхоза, что на территории прудов, состоялось увлекательное мероприятие, на котором Дед Мороз и Снегурочка в игровой форме получили ребятишек приемом фигурного катания на коньках. Они организовали конкурсы, водили хороводы и загадывали загадки ребятишкам. В конце всем без исключения раздали сладкие подарки. Дети и их родители были довольны происходящим и охотно делились полученными впечатлениями. Отличное настроение, праздник, глядите хороший. Детям весело, здорово. Все супер. Конечно, детям праздник не да. Спасибо, побольше таких праздников Устроили <с нам <с праздник каждый день Поздравляем всех жителей совхоза Здравствуйте! Здравствуйте. У нас сегодня именины Настя а Я хочу всех поздравить с Новым годом и огромное спасибо сказать за вот это великолепие для детей и взрослых. Спасибо Павлу Николаевичу Грудинину, всем сотрудникам совхоза имени Ленина и его за то, что наши зимние каникулы по волшебные. Спасибо огромное. С Новым годом. С Новым годом. С новым счастьем. Да, Полюш? смотри. Здорово, скажи. И Дед Мороз, и Снегурочка. Всем счастье, да, здоровья и удачи в новом году. You How your mood? I'm very good. I'm freezing, Из Израиля, сосед. В зиму, попал, Новый год встречать. Очень, да. Запомнит, на всю жизнь, сказал. I say it in English, so I wish to everybody a very nice holiday and a very good year. всех поздравляем. Дедушка, скажи, пожалуйста, пару слов. Дедушка хочет всех поздравить с Новым Годом, пожелать счастья в Новом Году, чтобы вы всегда верили в чудеса и ваши мечты исполнились. Они обязательно исполнятся. С Новым Годом вас! С Новым, Новым Годом! годом! Да! Давайте скажем спасибо Деду Морозу, детки! Давайте 3-4 Другое мероприятие, новогоднюю елку, Люби Фитнес провел накануне в уникальном физкультурно-спортивном комплексе, расположенном в совхозе имени Ленина. Феерическое представление с участием персонажей, полюбившейся взрослым и детям сказки «Алиса в стране чудес» состоялось в акваотделении спортивного комплекса, построенного на средства народного предприятия. На празднике присутствовало более 150 детей. В организации этого представления Люби Фитнес помогали театр на воде «Арт энд вода», «Тесла-шоу» и световое шоу коллектива «Пандора». Посетивший это мероприятие директор ЗАО «Совхоз» имени Ленина Павел Грудинин поздравил всех с наступающим Новым Годом. Очень приятно, что в наших, скажем так, различных культурных и спортивных клубах проходит новогодний Йовк. И одна из самых лучших елок – это елка в любви фитнес. И каждый год дети приходят сюда и радуются, и тут очень интересные всякие мероприятия проходят. Спасибо большое, что много интересных вот этих мероприятий проводятся нашими друзьями. Я поздравляю всех с Новым годом, желаю счастья, здоровья, приходите на наши мероприятия. В прошлом артистка хореографического балета Дмитрия Пескова, а ныне педагог-хореограф-постановщик миниатюр Татьяна Поротникова представила нам персонажей удивительной сказки «Алиса в стране чудес». Которые в этот Надеюсь, вечер подарили множество эмоций пришедшим а на проходит... праздник. Сейчас проходит фотосессия с самыми главными героями. Это наши карты. Это же кролик, обратите внимание, чеширский кот. Конечно же, шляпник. Ну, а какой новогодний праздник без Деда Мороза и Снегурочки? Дорогие наши, спасибо вам за этот праздник, а мы поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем вам всего самого наилучшего. Приходите к нам в гости, приводите своих детей, мы всегда вам рады. Мы очень довольны, праздник замечательный. Пусть все все дети, и пусть у них будет подарки. Выступали хорошие ак актеры и выступили замечательно, настроение подняли. Это шоу было очень крутое, ну, понравилось, очень веселое. Особенно с «Снегурочкой с Морозом». И все было хорошо. И это самый крутой бассейн. Все очень интересно. Особенно выступление с электро ну, это вот электрошокером. Очень было интересно. Тут все прикольно. Подарки очень сладкие. И мне понравились актеры. Мы поздравляем всех с наступающим Новым Годом. И в новом году желаем всем самого главного – это крепкого здоровья, любви, не переставайте верить в чудеса, -мяу. волшебных праздников вам, здоровья, любви, счастья, исполнения своих желаний и тигристого настроения. -мяу. С, С Новым Годом! Мы желаем всем нашим зрителям хорошего настроения в 2022 году. И благодарим «Люби фитнес», который сумел объединить вокруг здорового образа жизни около 7400 человек, ставшими членами клуба в прошлом году, за здоровые и позитивные эмоции, подаренные в эти сказочные новогодние дни. С вами был ТВ Совхоз. Пишите комментарии, ставьте лайки, делайте репосты и поддерживайте нас финансово. До новых встреч!